Пульт 176. Да. Панические атаки есть у вас? Это как? Бру, да? Да. Кошмар. У нас там, наверное, в городе строения вообще развится, да? Много растягивать надо будет? Нет. Все. В зеркало видели себя? Вообще? Нет. Какой вы механик? Какой вы механик? У меня скрипление позвоночника, грудное дело. Грудного отдела. Сильно какой степени? Третье. Третье? Серьезно, что он да? Какого возраста? Еще из детства, но в детстве это не лечили. Говорили, что нужен корсет, мы с мамой ездили на корсет ушло в направлении и так вот нас из куда-сюда кидают, да? Угу. Mm. упали с коляски, да? Mm. Это вам так мама сказала да, не отец? Мама. И что, она винит в этом отца теперь, что упали с коляски у вот, вас всегда тусклилась, да? Ну well, да, с одной стороны. С другой стороны, она ничего не он говорит и черт равно. Мама все well, to... Папа хотел забрать в Москву лечиться well, на bueno? вытяжку. Ну, это... <Reading> типа мы <eliminated> с ним поговорили, может, гостопраус есть, может, пока так попробовать. А вы кто? Парень. У него муж? Ага. Так, поясница болит, когда долго сидит. Сколько? С 9 до 2? Да. И она начинает ныть, да? А когда остается, начинает ходить, проходить? сначала поболеют, потом он. У, -у, -у. У, -у, -у. У нас по папе на линии ноги больные. А что с ним? Какой диагноз? Почему они болят? Я сейчас так не скажу, не знаю, но они опухают ноги. Оттекают, опухают? Да. Жаль болит? Да, попаливают тоже. А операцию предлагали вам? Да. Что отказались? отказывались? Все. Ну, потому что потом это полгода ре... реабилитации, и при этом еще будет ну, сложно все-таки. Что вы предлагали, штичьи вставлять? Да. И типа это, три позвонка, что нужно жилетки вставлять. А вообще спортники занимаются, тут как-то работает собой. ушу. Там есть упражнения на растяжку. Ты за наборство, да? Да, бесконтактный бой. Угу. Вообще не трогать противника? Нет. Почему? Ну, Только... это так, как бы в правилах есть. Там с мячом еще работают катания. Резко в подбросают, трясти, начинает задыхаться, начинать. Э, вот все сюда накатывай, здесь дышать тяжело. Дыша бывает тяжело. И, и, все как будто, ну, чувство страха? Страха не бывает, но бывает и, что, то, что жарко, то холодно. дышать тяжело. Что-то серьезное случалось с вами последние три года? Кто-то умер? Свадьба, развод, пожар, ремонт, переезд? Потеря близкого человека там? Бабушка с умирала. Переживали? Да, но она меня воспитывала. Потом мне мама к отцу не отпускала, прям до истерик, там папа говорит, типа, ну не отпускать, не отпускать, я ничего не сделаю. А что, он не имеет права забрать? Имеет. Просто мама не хочет. Пускай столько дала сегодня? Да. Учусь на механика. Механика чего? Ремонта автотранспортных средств. Серьезно. А сколько жизнь? Ну, в час-два. Чего? В час-два. Зачем? А что делать? Работаете mm. в mm. Нет. Ру, Не знаю. Иногда пишу ей пишу стихи, книги. Uh -huh. и, ну, сижу за этим. Uh -huh. То есть вы гуманитарий зачем пошли на механику? Mm. Мама заставила. Какой еще механик? Мама заставила. Ну, пусть сама идет. Mm. Она отучилась там. А, там, да. И, значит, и вам. Там надо на механику учиться. И что там надеялось в автосерсе все работает. Нет, она на заводе работает. Вам нравится? Нет. Ну, я учусь, хочу, до, типа чтобы доучиться, либо до 18 лет отучиться и поехать на учителей из-за, я художественную школу. То есть, вообще развито в другом направлении, а учись вообще в другом, mm. который вам не по душе и никак вообще к вам не подходит. Вы, вы видите себя в будущем в роли механика? Только свою машину ремонтировать, если не все. И мама считает, что она права? То есть она целенаправленно вас губит, да, и винит всех и всех, кроме самой себя. То есть в себе она не разбирается, да? И она думает, что ваш склез – это образование того, что вас уронили с детства с коляски. Все дети падают, но склез от этого не образовывается. Это точно. Это прямое отношение вашей мамы с отцом. Это психосоматика. Как нас нашли? Знакомых через знакомых. Были у нас? Mm, я пытался на интуицию на канал, посмотрел, сам хочет приехать знакомый. А, то есть он еще не был, да? Mm, Советовал. Был, он просто хотел поехать. Сама-то у нас много ебал. Что тут? Распалите, как у вас? Mm, не очень. Не очень, да? Что-то три года назад у вас так вот позвоночник под лопатку не заходил, да? Нет. Mm. То есть вы не ощущали, да? Вот начала вас ключить. Вот прям до истерики вы говорите. Вот с мамой у вас было. Прям вообще-вообще истерика была. Ну да. Ругала вас, убила вас. Ну, не бьет. Вообще ну, руку а... поднимала у вас с детства, когда был маленький. И когда маленькая, да. Мама на вас. Да. А зачем? Один человек. Нервный? Угу. А что вот такого делать, чтобы свою дочь можно было убить, когда вы были маленькой особо? Ну особо ничего, просто что, пили, она мной... что, пили, курили, по детству шлялись. Нет, она со мной занималась уроками, у нее сгорела каша. Каша сгорела у нее, да? Да. И ударила вас, да? Ну да. То есть вас побили, и вы еще голодно остались, да? Ну что типа того. женщина такая. Мать большой привет. Хорошо, порядка передавать. Вы видели, мам? Да. Что говорит, нам? Я с не общаюсь. Не общаетесь? Человек бесполезный. Бесполезно чем доказывать, что-то объяснил. Хорошо, что с ним не общаюсь. Надо да. Делать так, как ей надо. Вот, а то, что там другим будет плохо, это и без разницы. Ну, здесь позвоночник вылетел влево, плюс он вылетел сюда, да? А этот, что я пережал канал. Здесь у нас тоже все смещено. Тут больно? Нет. Вдох, выдох. Тут? Один. Тут один. Ну здесь у вас напряжено все. Левая нога, короче. Сантиметр. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Больно. Дышим, дышим, вдох, выдох. Вдох, выдох. Так, вот румничка, вдох, выдох. Вот так вот. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Неприятно? Нет. Хорошо, нет? Нет, хоть. Чуть, -чуть потянем. Тянет шею или грудь? Шею. Основание головы, да? Нет. Что это такое в роддомише поставили? Просто вес. Птуровку, да? Нет. Тянет? Да. Да. Шеф руснул? Да. Где? Нормально? Да. Сап -сап -сап -сап. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох. 1, 2, 3 стены угу. Угу. Еще от холода. А? От холода еще. Как будто от холода, да? На самом деле здесь тепло. Так, сейчас состояние буду увеличивать потихонечку между позвонками. Надо было вам с мамой приехать. Я буду устроил Вдох. Выдох. <связь> угу. Ого, прекрасно. Раздвинулся. Вдох. Выдох. Умничка. Дышим, дышим, да. дышим, дышим. Дышим. Молодец. Выдох. Лева, справа. Левая. уберем последний раз. Могу воздействовать. Уже не так. Потому что тут все уже освободилось. Можно, конечно, все поправить. Все реально, все двигается. Все хорошо. Ресничка у нас выровнялась, да? Под мышца прям сильно заходила. А тут вообще сейчас мягко. Класс. вас вдох. Выдох. Больно? Нет. Вдох. Выдох. Тут? Нет. Тут однерка была. Тристинчик вот этот остался изгиб токать толкать мне. Все, раздражите. Раз. Э -э -э два. Еще рисовать надо, да? да. Рисуйте, хорошо? Да. Вот она. А что рисуете? Раз, два, три, это у меня щелкает уже, четыре, девять, десять. Ух ты! что да, что было у вас тут, да? Огород, дом есть? Да. <просы> Можете, огород что В прошлом году, да, в этом году уже нет. В этом году сроки поедут. А, не надо. Вдох. Вдох. Вдох. Всё. Всё конечно, вам как-то оградиться от мамы, уехать, съехать, я не знаю, с другом, там, у его родителей жильё снять. С мамой вам видится, конечно. Можно, но не жить. Это точно. Если она механика, это не значит, что вы должны быть механикой. Тем более вы хорошо рисуете, вы пишете стихи, да? На какую тему? Любовь или что-то военное. Угу. Про любовь лучше Военная Зачем? Мы же в мирное время. Нет? На 9 мая тоже писать. Перестаньте это делать. Вот. Так, мы начинаем делать упражнения. А вот то, что вы ушу занимались, то, что вы запомнили дома, можно это делать быстрее? Да. Повторяйте это, делаете? Да. А там Следую. какие упражнения? С катаной, с мячом, что ли? Нет, кроме этого, там идет растяжка, разминка, которая там как бы поворачивается, все кости. Ну, вот, все mm -hmm. суставы вот mm -hmm. вот, вот, поворачиваются, и руки, и ноги. Спине полегче после этого? Да. Вот это мы делаем, следим за собой, физически занимаемся. Упражнение тривалика делали? Да, вы говорите, mm -hmm. вы разъезд да? mm -hmm. вас да? Туры, гастроли, да? да понял. Их надо будет э, Картины показывали, пари же выставляли. Mm -hmm. Скоро будете выставлять, если поменять поменяете свои отношение mm -hmm. к себе, к своей жизни. Поражение «Три мы делаем на жестком, мы лежим, расслабляемся. Чтобы мышцы наши растягивались, это антомически правильные сгибы, мышцы расслабляются, растягиваются, кровь лучше циркулируют, ваша нервная система успокаивается, раздвинули расстояние между позвонками увеличить. Поставили вам шею 100%, ну остались вопросов в районе С7 позвонка. Начали работать с вашим сколиозом. Все у нас стало мягко, здесь слегка подвинули, тут у нас очень сильный спазм. На какой-то градус он ушел, не весь, конечно, не дали там. Можно было сделать, он слушался, поддавался, но. С тем, у вас Поясница ушла очень хорошо, мы ее хорошо прям достали отсюда из-под мышц и подвинули туда градус побольше Что не удалось дать делать, ваш склёв подвинуть, хотя он двигается Таз поставили, ноги у вас теперь идеально ровные а будет можно, типа, вот как упражнение Можно, только через недельки-две И поставили, то вам поставили все, да, ну, смотрите, обычно как происходит Приходит опять вот, вот эту в нервную нагнетенную вот эту среду, где вас постоянно дергают, что-то говорят, надо делать то, надо делать то, то есть в нервную обстановку. В данном случае у вас домой, да, с мамой живете? Вот, если научитесь, как-то не отстранитесь, либо как-то реагировать по-другому на нее, да, над собой, да, то есть все может поставить на места. То есть в такой степени будет сжиматься, напрягаться, мышцы шеи напрягаются,